Лев мей к солнцу. У кромки над морем черным Сосна вековая стояла, Одна небосвод обнимала в стремлении своем упорном, был камень под ней источен, и яма размыта дождями, Струились ручьи под корнями, Чтоб только однажды ночью упала она. Волны синие ее подхватили в потьмах, Кружили, бросали, носили на грубых соленых руках. И кто-то жесток и резок сказал, что судьба наша прах. Но чудный зеленый подлесок пророс на крутых берегах. Из зернышек к солнцу взносило иголки и ветви, и вот у них было довольно силы. Чтоб снова объять небосвод.